Привет, аудитория! В эту субботу пройдет у нас очередной турнир UFC Fight Nights и UFC Убойная Ночи. На очередь у нас приливный бой турнира в легкой весовой категории между двумя ветеранами промоушена Майклом Джонсоном и Алланом Патриком. Ну, Майкл Джонсон это 35-летний боец из США... Провел он в профессионалах 40 боев в 23, из которых одержал победы. Но в последнее время боец сильно, даже очень сильно поддал свои позиции. Хочу напомнить, это единственный боец, который бил самого Тони Фергюсона в те годы, когда Тони пер как локомотив по легкому дивизиону UFC. И это, прошу заметить, был не лаки панча а единогласное решение судей, что я думаю, является показателем. Дрался он разгар своей карьеры, стоповая позиция, ну а сейчас теряется где-то в середнячках. Майкл это боец ударного типа, из-за своей скорости и резкости нанесения ударов считался довольно-таки опасным бойцом. Ну, слабой его стороной является борьба, но имеет или имел хорошую защиту от тейкдаунов он точно. В этом аспекте боя в свое время доставляли ему проблемы топовые мастера борьбы Партера. Но годы берут свое, и уже сильнички вполне могут попытать счастье с переводами на канвас. Его соперник Алан Патрик, 38-летний боец из Бразилии. В профессионалах он провел 18 боев, 15 из которых одержал победы. Он предпочитает бои проводить он в Партере. Топовой позиции, как Майкл Джонсон, похвастаться он не может. Ну Правда, были там два боя с Майклом с Майербеком Тайсумовым и Боби Грином, в которых Патрик проиграл. Ну и хочу сказать, что они не были конкурентными. Кроме всего, этому бойцу уже почти 39 лет. Ну, годы берут, естественно, свое. Плюс сказать, что он опытный боец, за карьеру только 18 боев, ну, вряд ли тут скажешь. Если бы еще можно... Было бы говорить, что Алан не получал за эти бои урон, так этого сказать нельзя. Отлетал он пару раз в хорошие нокауты. Да еще в довесы. ко всему выступает он раз в миллион лет, что тоже не есть плюс. Видно, получает все-таки Алан травмы в боях, которые приходится залечивать годами. Я все же считаю, что шансов тут на победу у Майкла Джонсона будет побольше. Все-таки он боец выше по классу, опытнее своего оппонента, да и по выносливости он выглядит получше. Если говорить о борьбе, то вполне вероятно, что он сможет все-таки защищаться от тайкдаунов соперника. Если с Клейм Гуида это не особо получалось, но все-таки надо понимать, что Гуида это... Кардио машина даже в нынешние годы, чего Патрике не сказать точно. Поэтому, если Аллен не сможет переводить Джонсона в партер, то, вероятно, всего в первой половине боя пока еще есть силы. Но сможет ли он там его удерживать, в принципе, это вопрос. Ну, я, в принципе, не особо вижу победу Патрика, поэтому буду думать в сторону Джонсона. Конечно, посмотрю весы в пятницу, чтобы быть более уверенным, но на данный момент мелькают мысли за победу Майкла Джонсона. Ну, то, что я поставлю, какую ставку сделаю, я, вероятнее всего, напишу в Телеграм-канале в субботу. Ну, а так, вы подписывайтесь на Телеграм-канал, естественно, ссылки находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выложу в субботу варианты ставок. Вот. Ну, а так, подписывайтесь на канал, на YouTube-канал, естественно, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику подбирать интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, пишите комментарии. Кстати, кстати, кстати, кстати. Интересно послушать, почитать, что вы думаете по поводу этого боя. Ну, а так все. Пока. До следующего видео.